Ну и напоследок, не хочется вас сильно задерживать, все-таки просьба вот пройтись по тем темам, а касательно российской оппозиции, я имею в виду а, объединительную инициативу Михаила Ходорковского, Берлинская конференция и декларация и история с а, Виктором Шандеровичем, потому что нас зрители просили все-таки хотя бы вкратце а, прокомментировать это. Ну, Объединительные процессы начались, мне кажется, раньше уже. Берлин во многом стал просто а, свидетельством того, что запрос на это объединение он становится доминирующим, и что, скажем, а, даже бойкот каких-то крупных групп, типа ФБК, мероприятий не является препятствием для того, чтобы двигаться двигались по этой дороге дальше. А, также понятно, что есть а, фундаментальный принцип этого объединения, включающий в себя, а, как много раз мы уже говорили на форуме, как а, была заявлена Декларация Российского комитета действия, который мы с Ходорковским создали в мае прошлого года, год назад уже. А, а, Символ вера достаточно простой. Война преступная, режим нелегитимный, Крым украинский. Вот. Ну, там есть еще, как говорится, много уже юридических деталей, которые, которым обставляются три вот этих а, простых тезиса. Но Берлинская Декларация во многом, мне кажется, стала а, важным фактором объединения оппозиции российской. Понимаю, что, ну, когда идет война, надо занимать сторону в этой войне и... Надо понимать, что твои союзники те, кто помогает эту войну выиграть. И, на мой взгляд, Берлин стал Берлинская декларация, Берлинский форум стал шагом вперед. Сейчас 5-6 июня в Брюсселе уже состоится встреча многих представителей российской оппозиции с руководством Евросоюза, Европарламента, парламентской ассамблеи Европы и я надеюсь, что вот эти концепции, они лягут в основу уже начала серьезной работы институтов европейских с, с той группы российских политиков в эмиграции, которая предложит свой план как бы выстраивание уже нормальной инфраструктуры внутри иммигрантской диаспоры, которая разделяет эти, фунд эти фундаментальные принципы. Другое дело, что этот процесс, он очень непростой и он... И он связан, он связан с, с, с ä, проблемами неизбежными, которые возникают ä, с Украиной, с украинской стороной, ä, и поэтому ä, вот здесь любая оплошность, ä, а темпажи как бы ä, убежденность в том, что мы ä, можем не только давать советы, но и критиковать украинцев а на данном этапе, историческом, она является, конечно, контрпродуктивной. И вот в этом плане история с Виктором Шондаровичем, при всей ее, как бы, на мой взгляд, ну, некрасивости. Я, я знаком с ощущениями, когда предметы твоей одежды приходят негодность от, от, от, от, от контакта с яичным Жуком Рикетчупом. Это в путинской России в те вегетарианские времена, когда еще там они хулиганили, они сажали нас, они били. Вот, это все я уже проходил. Поэтому я могу только вектову посочувствовать. <coughs> это очень неприятное ощущение. Но если выйти за рамки вот этой акции, которую я сейчас говорю, я не поддерживаю такие действия, вот, то, к сожалению, надо сказать, что э, многие высказывания Шендеровича, а более того, повторение этих высказываний, и глубоко убеждены в том, что он может сегодня вести э, вот эту борьбу с украинским марцизмом, и указывать Украине вот на, на, на, на, на те издержки а, этой войны, священной войны, которую ведет украинский народ сегодня. А, Но ну это, я это, это скажу, контропродуктивно. Будем, как говорится, вот давать такие дипломатические оценки. На самом деле, это большая проблема для нас всех. Вот, а, вот так вот, а, вот те, кто сомневается в этом, вот просто сделайте такой вот эксперимент мысленный. Вот представьте себе такую оптику. Вот используем аналогии Второй мировой войны. Потому что, ну, ситуация похожа, мы все это понимаем. Путин, новый Гитлер, это вроде, вроде, нам, это, вроде нам это понятно. Но вот здесь, мне кажется, у многих наступает затемнение вот, мозгов, просто потому что не хочется до конца проводить эти параллели, как бы себя в эту ситуацию ставить. Итак, представляем себе Стефан Цвейк. Вот, а, в 1940 году начинает рассуждать о польском антисемитизме. Между прочим, фактор гораздо более существенный чем антисемитизм украинский. Вот. А, как это будет выглядеть? Вот в эмиграции еврейский писатель, знаменитый австрийский еврейский писатель, а, а, ну, Австрия, Германия, Райхатин. Вот, и вот начинает размышлять о том, что вообще-то есть проблема польского антисемитизма. Представили такую картину себе? А теперь вот давайте просто, просто уже, как говорится, сделаем уже не, не, не, экс, экскурсии не в а, а, Австрию или Германию. Можно и Томаса Мана вспомнить. То есть, а в Советский Союз давайте. Вот. А, и вот давайте дадим оценку, исходя из, из этих вот, из этих вот а, а, этических позиций, которые отстаивает Шендерович. Причем в данном случае даже это не Виктор, а, а это огромное количество людей, которые вдруг проникли симпатией к этому. И почувствовали, вот, вот, вот мы сейчас заявим о себе. Вот нет права ничего заявлять вообще. Нет права критиковать украинцев, пока российский фашизм зверствует на украинской земле. Более того, этого права может не появиться при нашей жизни еще. Так тоже может быть, да, это очень неприятно. Вот. Но это вот тот исторический факт, с которым надо иметь дело. Так вот возвращаемся в Советский Союз. И вот, вот, как бы а, а, и вот, значит, как вам оценивать вот такие слова? Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. А, значит, ну это то, что мы в школах учили. Значит, мы как, а, квалифицируем это как... Фашизм, ненависть, ну я могу добавить, это Константин Симонов, тем, кто не узнал сразу. Убей его. Вот. А, а, убей немца, это Эренбург. Вот, а, ну, количество плакатов, ну, зайдите в интернет, посмотрите, убей немца. Значит, фашисты, немца, там на самом деле разницы не было. Вот. Это уже потом, там, в 1945, там, в 1944 в конце, Сталин там скажет, надо бы все-таки вот тут разделять немцев. И фашистов. Украина сейчас не в том положении. Она ведет священную войну, такую, как вел Советский Союз после 22 -го и 41 -го года. До этого СССР был таким же агрессивным как фашистская тюрьма. Так вот, а, а, а, просто вот представьте себе эту ситуацию. Представьте себе, вот как, как реагировали люди на, вот на, на эту войну. Как, кстати, показатель, еврей Эренбург, еврей Симонов, вот они это все писали. А теперь представьте себе реакцию украинцев на то, что им начинают указывать, что они позволили себе сказать, что русских не должно быть. Да, мы все понимаем, но вот, вот, вот мы можем между собой обсуждать, что это очень плохо. Когда великая русская культура подвергается сейчас такому уничтожительному обращению, когда они используют термин русский, вместо того, чтобы там путинисты сказать. Между собой, пожалуйста, публично заткнуться надо. Потому что это все рикошетом возвращается к нам гумерангом. И вот я говорю, самое неприятное в этой истории то, что количество добро, добровольных адвокатов Шендеровича зашкаливает просто. Я еще раз повторяю, контакты, контакты нашей одежды с предметами, с предметами потребления наших вот как, как кетчуп или яичный желудок, это неправильно, но а, это, боюсь, что это только начало вот, вот, это, вот этого отторжения, Который будет от, от, от Украины, и это рикошетом скажется на очень многих людях, которые в отличие от либеральной тусовки, этой, которые вот сейчас вот все перемалывают, они хотят какую то интеграции на Запад. И одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, вот, продавливая эту, эту, эту, эту, эту концепцию того, что есть, вот вот, вот, вот есть потенциал для создания нашей вот виртуальной Южной Кореи, нашего виртуального Тайваня с которым могут уже интегрироваться миллиона, может быть и больше, может быть, два миллиона вот русских эмигрантов, она сталкивается вот со, с э, противодействием, в первую очередь, украинской стороны, указывая на то, что на самом деле, а какая разница? на самом деле? Да, конечно, вы там вообще, там, может, на словах за нашу победу, но посмотрите, они же там вообще и про наших мальчиков говорят, и вообще и про, э, про то, как там мы тут с русской культурой обращаемся. У нас тут каждый день людей убивают. Вот. А, ну, в общем, это длинная история, очень, на мой взгляд, тяжелая именно потому, что глубина всего падения, вот, вот этого морального падения, вот, вот, вот а, катастрофы, с которой мы столкнулись, и с которой мы будем жить, и вот скажем, мне 60 лет, ну, скорее всего, до конца своей жизни, вот мы с ней будем жить, вот, и нам надо будет искать способы как-то вот это все, все поменять в сознании людей, а всего цивилизованного мира, а и в, конце, в конечном счете украинцев. Так вот, сейчас надо себя вести очень крайне осторожно, и, увы, Виктор Анатольевич своим поведением, своими высказываниями, а он человек публичный, действительно, то, что он говорит, слышно, он, к сожалению, провоцирует те истории, которые будут, как я уже сказал, бумерангом бить по носу.